Тьма, тогда на редкость выдалась суровой, мороз трещал, как сучья, сломанная ось, Раскатой очереди пуль, стрелой свинцовой В морозной синь страшным эхом разнеслось. В полуразрушенном селе вдали от леса, бежали в торопях фигуры, Мать и сын, гонимы страхом автоматного обрез. Среди разбитых ночь спрятались руины. Собачий лай, и речь немецкая все ближе. Ребенок жмется к мамке, ручками схватясь. Мать тихо шепчет в ушко, тише, мило, тише. И укрывает старой шалью, суетясь. свет фонарей округу а вспышками покрыли. Собаки след замерзший ищут на снегу. Дом старый немцы по команде окружи А снег ним шел и нагонял ургу. Сжимали руки крепко-крепко свое чадо. «Мне страшно, мамочка, не страшно, помоги, мать моля, тишь, Господи, не надо!» Рот прикрывая сына, близились враги. И час и два фурга с фашистами кружили, и вскоре звуки страха стали умолка. а руки матери сыночка отпустили. «Сынок, проснись, нам нужно зарек убежать. Крепчал мороз, припел сугроб под сапогами. Зима тот год была ужасно холодна, С под руин торчали ножки с башмачками, По следам фашист в лес брела война.